В полубреду, бывало, из этих роз лепишь профиль за профилем, или странствуешь глазами вверх и вниз, стараясь не задеть по пути ни одного цветка, ни одного листика. Находишь лазейки в узоре, проскакиваешь, возвращаешься вспять, попав в тупик, и сызново начинаешь бродить по светлому лабиринту. Направо от постели, между киотом и боковым окном, висят две картины. Черепаховая кошка лакающее из блюдца молоко, и скворец, сделанный выпукло из собственных перьев на нарисованной скворешнице. Рядом у оконного косяка пределана керосиновая лампа, склонная выпускать черный язык к копоти. Есть еще картины. Литография, неаполитанец с открытой грудью, над комодом, а над рукомойником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 В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который спустя месяц он встретил на Еву. В этом сотворении участвовало все, и мягкие литографии на стенах, и щебет за окном, и коричневый лик Христа в Киоте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 и, нагнув голову, пошла в свою комнату. Там было тепло, пахло хорошими духами, на стене была копия с картины Беклина «Остров мертвых». На столике стояла фотография, Людмили на лицо очень подправленная. «Мы с нею поссорились», — кивнул Ганин в сторону снимка. «Не зовите меня, если она будет у вас. Все кончено».